Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. В видео «Спросите у Татьяны» и спонсоры этого видео – члены клуба «Русская дача». Самые позитивные и мотивированные люди, которые получают видео и подкасты каждые пять дней. Приходите к нам. Сегодня, вы видите, я в лесу. Я в лесу потому что лето, и я хотела сделать видео в лесу. Сегодня у нас интересная тема – это разница между словами «картина» и «картинка», «картина» и «картинка». Какая разница? Я часто слышу, например, «моя любимая картинка фангога или «моя любимая картинка Рембранда. Это неправильно. Картина, картина это в музее, Вы знаете, Эрмитаж, Лувр, Музей Прадо. Там есть картины, картины это большая такая вещь или маленькая. Например, картина Малевича или картина Берты Маризо или картина Виже Лебран. Виже Лебран это французская художница. Она была официальным, официальным художником Марии Антуанетты, я думаю. А вот, картина – это в музее, это что-то, что, что сделал, сделала художник. Картинка, картинка – это обычно иллюстрация в книге, например, в журнале, в книге, иллюстрация. Обычно это не фотография, фотография – это другая вещь, но картинка – это например, иллюстрация. И если у вас очень много денег, вы можете купить, например, Пикасса или Малевича или Рэмбранта и повесить дома. Но вы также можете купить, например, книгу с иллюстрациями, с картинками. Да? Или, например, дети очень любят книги с картинками. Картинки – это что-то, что мы нарисовали в книге. Картинка – это что-то для книги. Картина – это для э, музея или для дома. А картина – это произведение искусства. Произведение искусства – это, может быть, скульптура, картина, опера и так далее. Значит, еще раз, картина – это в музее. Например, у меня есть любимая картина в Пушкинском музее в Москве. Вот вы ее видите. Автор Рембрандт. И эту картинку, картинку этой картины, можно найти в интернете без проблем. Еще раз, картина – это в музее, картинка в книге, в журнале. Надеюсь, что вам понравилось. Пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы получать информацию о новых видео. До скорого, пока-пока!